камере чтобы чтобы потом все было хорошо так приступим давайте сначала начнем с того что я представлюсь меня зовут антон мухортиков я директор компании антей моя компания занимается комплектацией дизайнерских интерьеров мы комплектуем интерьеры под ключ возможно кто-то меня уже знает потому что я вел у вас занятия по комплектации интерьеров возможно кто-то меня не знает но ничего я сегодня раскроюсь в полной мере вот расскажу вам про все значит Сегодня у нас тема занятия – это индивидуальная мебель. Я правильно да, сказал, индивидуальная мебель? Потому что мы с Катей общались, она сказала, вроде, про мебель нужно рассказывать. Поэтому я сегодня вам расскажу про индивидуальную мебель, постараюсь рассказать вам в первую очередь о тех материалах, которые используются в индивидуальной мебели. Я немного сориентирую вас по ценам, вы поймете, какая мебель продается дороже, какая мебель дешев... ну, там, бюджетнее да, и значит от чего это зависит. Затем я расскажу о том, как, наверное, выбирать правильно подрядчика по индивидуальной мебели. Я расскажу, какие основные моменты нужно учитывать при этом. В общем, я думаю, что это будет полезно и интересно. Далее. Значит, начнем мы с вами с материалов. Я буду рассказывать вам о самых простых материалах, я буду их показывать вам, для того, чтобы ну, вы имели представление, из чего это все состоит. Самый простой материал, из которого изготавливаются индивидуальные мебели, из которого изготавливаются корпуса индивидуальной мебели и также делаются какие-то дешевые фасады, это ЛДСП. Я буду показывать, если будет что-то не видно, или вам нужно будет еще показать, или нужно будет ну, подробнее рассказать, вы мне говорите, я это сделаю. Вот. ЛДСП это ламинированная древесно-стружчатая плита. Посмотрите, вот в основании она вот такая пористая, то есть это стружка э, в основании. И сверху слой бумаги наклеен, и сверху наклеена ламинация. Ламинация это ПВХ. То есть защитный так называемый слой Он бывает разный, он бывает фактурный, бывает нерельефный Вот у меня на образце он нерельефный Он бывает шагрень, бывает ну, гладкий То есть разные варианты его есть Значит, это самый дешевый материал для изготовления мебели При этом он имеет как плюсы свои, так и минусы Я сейчас вам подробнее о них расскажу Начнем мы с вами с его, наверное, плюсов ну, плюс э, этого материала самый главный я его уже обозначил то что он бюджетный то есть он э, наверное ну, подходит практически для изготовления там любых элементов единственное что э, этот материал а, то есть из него делают ну какие чаще всего элементы это корпус мебели например шкафы купе полки и так далее все это делается вот именно из этого материала и э, один из его плюсов то что сейчас довольно большая палитра цветов этого материала Я вот для примера вам Буду показывать а, варианты. Ну вот, например, я взял несколько а, вариантов цветов. Это вот разные, да. Вот он так, такими образцами обычно он как бы согласовывается там с заказчиками. Вот. это далеко не вся палитра. Я взял несколько. Это производитель называется Ламарти. Вот производитель довольно хороший. То есть есть два основных производителя LDSP, которые мы используем в своих проектах. Это Эгер и Ламарти. То есть, ну кто-то использует другие, но не суть. То есть, есть более плохие, есть более хорошие. Отличаются они, знаете, чем, что вы себе представляли? Рыхлостью плиты. То есть, например, если в одной ЛДСП мы с вами вкрутили э, шуруп, потом выкрутили его и можем еще раз эту операцию повторить, то в другое мы вкрутили, там все рыхлое стало, выкрутили, уже в это же место мы не вкрутим, будем вкручивать уже в другое место. В любом случае с ЛДСП такая проблема, то что ну, вот, несколько раз его ну, нельзя использовать. Вот. ЛДСП обязательно кромится. То есть, что это значит? Вот образцы кромки, вот это как раз примерно цветовая палитра ЛДСП. Которая есть вот. Образцы кромки То есть кромка накладывается на э, ЛДСП Вот так вот сбоку Приклеивается, есть специальные станки Которые клеят э, эту кромку Раньше ее, кстати, утюгом приклеивали Но сейчас вроде прошли те времена вот То есть э, наносится клей И кромка приклеивается к ЛДСП Все лишнее срезается станком И получается вот примерно Вот такая вот э, штучка да То есть видите, э, кромка вот таким вот образом обработана. И теперь поговорим, наверное, о минусах ЛДСП, которые как раз из этого вытекают. Так как этот материал очень пористый, то в случае, если вот сюда попадает вода, а, ну, в закромленном изделии, если она остается на кромке, то получается, э, ну, то есть, ЛДСП начинает вздуваться, то есть, она очень быстро впитывает воду, если особенно кромка плохо проклеена, то вода, попадая в, на стык э, кромки и материала, она впитывается и начинает раздуваться, скажем так. Вот. И это основная проблема ЛДСП. Но, допустим, там, где нам необходимо защитить ЛДСП от попадания влаги, а это что может быть? Это могут быть какие-то ну, тумбы для ванных комнат, в которых частенько шка шкафчики, ящички, они делаются из ЛДСП, потому что, как я сказал, материал недорогой, и его используют вот как раз для каких-то внутренних вещей. Вот. Они, то есть мы проходим его акриловым специальным лаком, который препятствует попаданию воды вот как раз вот в эти стыки. И таким образом ну, изделие служит значительно дольше. Вот. Еще к одному минусу именно вот этого материала да, можно отнести то, что его нельзя фрезеровать. Давайте на этом немножко подробнее остановимся. Что такое фрезеровка вообще? Сейчас я где-то образец сюда принес. А, вот он у меня тут чуть-чуть подальше говорит. Извините, уйду из кадра ненадолго, чтобы вам показать, что такое фрезеровка. Сразу же скажу, что для кого-то я буду говорить очевидные вещи, но э, в целом, то есть у вас картинка сложится правильная в этом случае, да, то есть я пойду поэтапно и буду проговаривать какие-то вещи, ну, может быть для кого-то очевидно. кто-то знает, что такое фрезеровка. Фрезеровка это когда мы берем и станком ЧПУ, либо каким-то, ну, фрезером выбираем какую-то часть из, э, ну, там, изделия, да, вот в данном случае это фрезерованное изделие, то есть станком ЧПУ, у которого сверло вот так вот сверху проходится, то есть... Э, и оно вырезает получается вот такую вот красоту вот так вот лдсп фрезеровать нельзя по какой причине потому что если мы начинаем его фрезеровать вот эта стружка она просто вся разлетается и мы не можем сделать ну, фрезерованное красивое изделие из него такие изделия делаются либо из значит массива либо они делаются из мдф я об этих материалах чуть позже подробнее расскажу ну, еще можно фрезеровать искусственный камень и другие материалы, но сейчас в рамках мебели мы будем рассматривать только такие мебельные материалы, которые используются именно в мебели. Движемся дальше. То есть, стоимость за лист ЛДСП составляет примерно 2 тысячи рублей по моему 1900 рублей формат листа по моему 280 на метр двадцать. я могу в цифрах чуть-чуть ошибаться но это не принципиально потому что вам на самом деле это знать ну только для общей информации нужно чтобы вы примерно представляли вот плюс этого листа то что его практически не нужно обрабатывать то есть что мы делаем какой технологический процесс с ним происходит когда мы делаем изделие то есть вот у нас есть лист этот лист раз Разрезают на специальном формовочном станке, то есть это ну, распиловочный станок. Вот, он там ну, проходит пилой, получается, разрезает, затем просто кромят его, то есть с тех сторон, с которых нужно закромить, и скручивают. Еще, кстати, один минус ЛДСП, то что его можно соединять только вот так, под 90 градусов. Вот так. То есть срезать угол под 45 на нем нельзя. Почему? Потому что, опять же, стружка, она неплотная и она разлетится просто. То есть Это проблема. Но, скажу сразу, у меня есть ребята-умельцы, которые это делают. То есть, в принципе, это возможно. И Мы делали в салон красоты в один очень хороший такой, ну, изделие из ЛДСП. Там белый ЛДСП был, и мы зарезали под 45, и у нас это все до сих пор стоит. Но это, скажем так, самородки, которые такими вещами занимаются, вот, и их немного в основном происходит следующее, то есть если мы срезаем под 45, то вот эта острая грань, она скалывается, ну вот здесь, не знаю, видно, не видно, вот смотрите, сколот уголок, так вот она скалывается так по всей длине, и получается не совсем красиво, и не совсем, как бы, качественно это выглядит, вот, поэтому рисковать не стоит. Если вы будете заказывать это там, ну, у нас, скажем, то я могу -то давать гарантии на эти вещи. Если вы где-то в другом месте будете заказывать, то э, будьте аккуратней, скажем так. Вот. Дв движемся дальше. Э, у нас следующий материал, который мы с вами рассмотрим, это МДФ. Э, я вам рассказываю о материалах по популярности. То есть, по популярности их применения и по стоимости стараюсь идти вот на повышение. Значит, МДФ сразу же обратите внимание структура МДФ серьезно отличается от структуры ЛДСП то есть она гораздо более ну, плотная да? то есть, что такое МДФ если ЛДСП это стружка то МДФ это примерно перемолотое дерево ну как бумага вот спрессованное, опять же с клеевым составом под очень сильным давлением и в итоге это у нас такая вот довольно плотненькая штучка она во-первых сразу тяжелее чем ЛДСП а во-вторых у нее появляется отличное свойство, это то, что э, его можно фрезеровать, то есть вырезать из него какие-то узоры. Но на, на этом чуть подробнее попозже остановимся. Э, у него есть еще одно замечательное свойство. Э, его можно красить в любой цвет по каталогу Урал. Э, и не только по каталогу Урал. То есть, есть различные каталоги, есть разные краски, например, есть краски IF, называется, есть там другие краски, и у них у каждого там свой каталог. Но основной каталог, который используется вообще в мебельном производстве, это так называемый каталог РАЛ. Кто-то знает, наверное, о нем и замечательно, то есть, там все цвета, палитра цветов я вот его не принес но он у меня тоже есть в общем просто обычный каталог цветов если кто-то не видел напишите я сейчас принесу если не надо то я дальше продолжу вот значит в любой цвет мы можем выкрашивать мдф почему потому что у него есть ну свойство такое он хорошо впитывает вот. Алена пишет, знаем все супер класс он впитывает довольно хорошо краску если мы берем лдсп то помните, это уже готовый материал, его не надо обрабатывать. Я вам рассказал цикл обработки, то есть мы просто распиливаем, делаем присадку, присадка, кстати, да, чтобы вы тоже понимали, присадка. Это когда мы выфрезеровываем, получается, в ЛДСП отверстие, например, под петли, то есть под петли можно там в ЛДСП отверстие фрезеровать, либо мы делаем изначально, то есть мы на производстве делаем отверстие, чтобы закрутить, прикрутить одно ЛДСП к другому, то есть чтобы, когда мы приехали на объект, уже чик -чик -чик быстренько только закрутили в готовые дырочки, как в Икее, знаете, там дырочки есть, вот. Раз закрутили, все у нас красота, все это быстро собралось. Вот это называется присадка, то есть есть специальные присадочные станки так называемые. Вот. С МДФ э, мы можем делать гораздо больше, то есть, чем с ЛДСП. Мы можем его красить в любой цвет. Следующее, что мы с ним можем делать, это мы можем его шпанировать. Вот. Теперь давайте остановимся подробнее на этом. Что такое шпанирование? И потом я расскажу вам о технологических циклах э, и чем они отличаются, дыша. Так. Улетел шпон, сейчас достану другой. Вот. Так, вот это у нас все из... Это у нас все из МДФ. Вот, обратите внимание, а, то есть, это шпонированный как раз МДФ. И я специально взял два похожих образца, для того, чтобы вы могли увидеть разницу. Вот это ЛДСП. Просто готовый материал, то есть закромленный. Сейчас поближе поднесу, увидите кромку, смотрите. У этого кромка вот как выглядит. Видите? То есть, аккуратненькая такая, тут нет никаких стыков. Кажется, что это вообще, ну, почти что цельный кусок дерева, да? То есть, видно, конечно, что направление волокон э, у шпона, разное. Но в целом смотрится довольно красиво. Теперь ЛДСП. Обратите внимание, видны вот эти, видите, вот раз стыки вот здесь. Это кромка, пластиковая кромка, да? Вот, и вот здесь вот появляются у нас стыки, вот. Это э, ЛДСП, это его отличие от МДФ. А теперь, что касается шпона, давайте я расскажу, что это такое, потому что кто-то знает, кто-то не знает. Шпон – это очень тонкий срез дерева. То есть тоненький буквально там миллиметр срез дерева он используется в различных местах как в мебели так допустим в паркете но паркетная доска там шпон дерева потолще он там 3-4 миллиметра даже даже до 6 миллиметров доходит а в деревянной промышленности в мебельной промышленности нет смысла использовать такой толстый шпон потому что мы ногами по, по мебели не ходим обычно обычно иногда ходим вот но то есть в основном это используется вот такой тоненький шпон если вы посмотрите вот, ну вот на срезе сейчас поближе поднесу опять же да то есть тут еще пленка сзади наклеена но в целом то есть вот он совсем совсем тоненький вот и вот как он выглядит там различная текстура дерева дуб бук ясень там все что угодно может быть различные сочетания есть шпон натуральный это то есть прям вот ну с дерева сняли вот как есть так есть а есть шпон, так называемый, восстановленный. Восстановленный шпон – это производитель FineLine, китайский шпон. Они из э, стружки восстанавливают как бы шпон. И есть еще, так называемый, экошпон. шпон вот. Чтобы вы понимали сразу разницу. Меня недавно огорошили названием эко-шпон. Я думаю, что-то какое-то, я не знаю, что это такое. Оказалось, это всего лишь пленка. Это пленка под дерево. А, то есть, это не натуральный шпон, это не натуральный материал, это натур... материал ПВХ. А, то есть вот эта пленка вот ну то есть поближе да тоненькая тоже тоненькая пленка вот я сейчас о всех технологических процессах как как с каждым из этих вот вариантов работать то есть чтобы вы знали МДФ можно покрывать тремя вариантами э, материалов первый материал это эмаль образец пожалуйста эмаль белая база так называемый там брал 9000 что-то один по моему если не ошибаюсь вот вот эта белая база. Мы покрываем эмалью и плюс заключается в том, что если мы эмалью облили весь, получается, кусок МДФ, то мы его довольно хорошо защитили от воды. Почему довольно? Потому что все равно вода просачивается даже сквозь эмаль и МДФ, если долго стоит в воде, он разбухает. Это вы должны знать, то есть не защищает сто процентов все равно от воды. Но вот если сравнивать вот эти два материала, то есть у этого тут кромка есть, да, у этого нет, этот гораздо более влагостойкий. Вот. Технологический процесс покрытия эмалью выглядит следующим образом. Сначала мы берем лист МДФ, у него формат тоже примерно 2800, там есть больше, есть меньше, на 1200 или на 1400, ну не суть. Ценник у него за лист примерно такой же, там порядка двух, по-моему, или 2800, что-то в таком районе, ну то есть, чтобы вы понимали. То есть... Этот материал мы покупаем необработанным, он выглядит вот, вот так вот примерно. И с задней стороны у него белая такая основа. вот Этот материал мы покупаем сразу обработанным. То есть за 2000 мы покупаем лист уже практически обработанный, только распилили, закромили, присадили, все, красота, все готово. Здесь совершенно другая технология. Этот лист мы купили, мы его тоже распилили. Потом вышкуриваем его. То есть, вот эти все края, которые спиленные, остаются. Ну, вот тут у меня где-то вот такой вот краешек некрасивый. Вот. Они, конечно, не такие после станка, совсем уж некрасивые. Но все равно, то есть, остается вот эта какая-то ерунда. Ее вышкуривают чаще всего, на, когда делают индивидуальную мебель. Это вышкуривание производится вручную. В потоковой мебели есть специальные машины, которые все это прошкуривают. Но в индивидуальной мебели, то есть, это вручную вышкуривается. Дальше. Вот мы вышкурили с вами. Следующий этап. Нанесение грунтовки. Грунтовка нужна для того, чтобы эмаль сцепилась с основой МДФ. Загрунтовали а, и пошли наносить эмаль. Эмаль наносится в несколько слоев. Может в один слой наноситься, да, то есть, ну, ну то есть, вот, пистолетом прямо так вот человек ходит и наносит. Это, опять же, индивидуальное производство, там люди работают, то есть, они там все это руками делают. Там, где потоковое производство, там есть специальная покрасочная камера, там со всех сторон пш, дует на листы найти, и все красота получается. Так вот, бывает, что наносят даже до семи слоев эмали, вот, чтобы вот это все было красиво. Дальше, после того, как мы нанесли эмаль, мы должны нанести на МДФ еще э, лак. Вот. Лак. То есть лак бывает следующих видов. Ну, основные скажу вам. Первые три. Это матовый лак. Вот у меня пример матового лака. Это вот это. Вот глянцевый лак. Вот это глянцевый лак. сейчас, вот. ну, наверное, У меня камера не самая лучшая тут, наверное, на компьютере, но, но должен чуть-чуть поблескивать, вот, то есть блестит. И есть сатинированный, ну то есть что-то среднее между глянцевым и матовым. В общем, опять же, лак может наноситься в несколько слоев. Если мы хотим добиться вот такого рояльного лака, то лак наносится в несколько слоев и, конечно, каждый следующий слой удорожает стоимость. Потому что, первая работа маляра. Стоит довольно дорого. Хороший малярный вес золота. Второе. Сама краска, она очень недешевая. Чаще всего используют краску немецкую, итальянскую. там Какие-то, ну, такие, знаете, зарубежные краски. И они далеко не дешевые. То есть, расход у них, в общем-то, довольно большой. Это то, что касается МДФ в покраске. Идем дальше. Шпонированный МДФ. У него следующий технологический цикл. Тоже распилили, тоже зашкурили. Нанесли, получается, слой клея. Потом взяли шпон. Шпон, чтобы вы понимали, он продается не такими не огромными листами. Он продается такими узенькими листами. Ну, вот, примерно вот такой ширины. Это сколько? Примерно сантиметров там до 20, наверное, ширины. вот И такими длинными листами, свернутыми в трубочки. Так вот, их разворачивают, сшивают между собой. Разные варианты шивки будут. Я не буду сейчас на этом останавливаться. То есть, ну, сшивают между собой. И под вакуумом наклеивают этот шпон. Когда мы наклеили шпон, у нас есть два варианта. Мы можем его э, закрыть э, лаком. Ну, опять же, глянцевый, матовый и э, сатинированный, то есть полуматовый лак, они тоже тут присутствуют. Но фишка вот в чем: У шпона есть поры. Ну, то есть, это же натуральное дерево, оно пористое. И мы можем эти шпоры либо э, целиком залить лаком, э, либо... Нет, ну, то есть, э, либо оставить поры открытыми. То есть, если оставить поры открытыми, мы один раз прошли пистолетом, набрызгали лак, получается, он высох и впитался в поры. Все, поры открыты, то есть, мы чувствуем текстуру дерева. Либо мы можем закрыть целиком, это несколько раз пройтись, и будет эффект вот этот закрытых пор полностью. Опять же, удорожание довольно существенное, если мы закрываем. Ну, в районе там полутора тысяч за квадрат сразу же повышается стоимость. Если мы проходим вот пистолетом и закрываем поры, потому что это надо минимум три, по-моему, или четыре раза пройти пистолетом, чтобы поры закрыть. Ну, то есть, кому-то нравятся закрытые поры. Далее. Теперь по пленке. Следующее. Это я зачем вам рассказываю, кстати. Чтобы вы понимали стоимость, откуда формируется стоимость на вот эти вещи. Я вам сказал, что ЛДСП... То есть в обработке оно там стоит где-то около 3000 рублей, там с там и так далее. Вот. шпанированный МДФ стоит в районе 6-8 тысяч рублей за квадратный метр. Это тоже примерно 6-8 тысяч рублей за квадратный метр. В зависимости там от э, разных там, краски, некраски, ну то есть разные варианты там есть. Вот. А, значит, МДФ в пленке стоит дешевле. То есть там в районе 4000 за квадратный метр. Почему? Потому что технологический цикл совершенно другой. Распилили отшлифовали, ну зашкурили, получается, и положили на станок, наклеили, Ой, не положили на станок, сначала набрызгали этот клей на МДФ, затем Берется рулон пленки, они такие э, длинные там, метровые рулоны, вот, то есть э, там, метр или метр двадцать, что-то такое у них ширина. Вот. раскатали, получается пленку, сверху положили вакуумным станком закрыли, под вакуумом подержали, все это дело приклеилось при определенной температуре, при определенной, э, то есть при определенном давлении приклеилось к МДФ и получили готовое изделие, которое которого я не взял. Если кому-то интересно, могу сходить за этим э, изделием. Ну там пленки обычные МДФ, пленки его наверное все видели, то есть вот эта пленка просто натянутая на МДФ, вот ничего такого сильно там принципиального нет, то есть вот варианты пленки они ограничены. Опять же, вы должны понимать, что когда вы красите у вас неограниченная цветовая палитра. Когда вы шпонируете, то есть у вас шпон, шпон, тоже можно тонировать, то есть его можно морить, его можно там красить, можно патину наносить на него. Вот, кстати, образец патинированного. Вот, не знаю, хорошо ли видно тут патина. Патина, что такое патина? Это когда втирают в поры, в открытые шпонированные, а, патину, то есть прям вот, проходит каким-то этим, прямо, знаете, губкой обычной. Вот. Нет, пленка никак не на окна пластиковая клеток, она немного потолще, вот. А, показать, да? Сейчас секунду принесу тогда. Принесу и покажу вам. Так. Секундочку. Оп. Я в проводах просто запутался, чтобы микрофон... Так, я вернулся. Сейчас покажу. Сейчас микрофон обратно прикреплю, чтобы всем потом было хорошо слышно. Раз. Не буду уже его прятать, чтобы долго это. Значит, э... тадам. Тадам. Э, вот это пленки. Вот. И здесь еще есть один нюанс, так что хорошо, что вы меня попросили принести, то есть вот э, эта пленка, еще раз говорю, ее называют еще эко-шпон, но не путайте, это не шпон, это пленка обычная, вот. А, в чем нюанс, и в чем плюс, скажем так, видите, здесь а, выфрезерована, видите, фрезеровка пройдена, тут разные варианты фрезеровки, потолще, потоньше и так далее. И вот пленку мы можем под вакуумом натянуть, как бы она проваливается вот в эти штуки и все красиво получается. Теперь объясню, в чем, как бы, в чем особенность и в чем разница. Смотрите, вот я образец вам показывал, вот это шпонированный образец. Вот у него тоже фрезеровка сделана. Но чтобы вы понимали, когда мы берем какой-то фрезерованный, ой, в смысле, наш шпоном обклеенный МДФ, вот сюда, как я вам рассказывал, станок ЧПУ либо фреза начинает сверливаться. Она высверливает какую-то ямку, вот такую же, допустим, ну, борозду, которую мы там вот здесь делали, да, то есть фреза проходит. Она что делает? Она сфрезеровывает верхний слой шпона, и у нас там остается голый МДФ. То есть там не будет текстуры дерева. И шпон нам не удастся наклеить вот так вот, да, красиво. Вот. И для этого есть решение, я сейчас чуть-чуть попозже о нем расскажу, то есть как это делается в, в мебельном производстве. Так, чтобы везде текстура дерева была как бы одинаковая, даже несмотря на то, что где-то есть фрезеровка. Вот. Но... Обращу внимание на, такой, как бы на такую особенность, наверное, плюс пленки, да, в том, что, э, вот видите, она натянутая, она как бы провалилась туда внутрь, и все красиво, далее. Вот. Э, но палитра пленки ограничена, и э, человек опытный, ну, например, я когда захожу, я там вижу кухня, не кухня, что там стыд, сразу понимаю, а, пленка, ага, МДФ там шпанированная, ага". Но это таких э, специалистов, на самом деле, немного, поэтому... Э, Хотя, знаете, там ничего сложного отличить-то нет. Вот, в общем-то, каждый, на самом деле, может это увидеть. Вот. Но я имею в виду, что просто у меня-то, знаете, профессиональная деформация. Я захожу, я начинаю как бы такой тук -тук -тук -тук -тук разбирать по полочкам. А люди обычные, какая разница, пленка, шпон там и так далее... Но для кого-то из заказчиков это принципиально. Поэтому надо это просто доносить до них, объяснять, показывать, разницу объяснять. И тогда они будут понимать. То есть, еще раз, пленка 4, МДФ шпанированный 6, под лаком тоже около 6, там от 6 до 8 прыгает. Цена в зависимости от того, как мы заливаем. Что делают из МДФ? Из МДФ делают видимые части. То есть, там, где нужна красота... Это делается из, из МДФ. Там, где можно как бы скрыть, но ну, не так сильно важно, там можно сделать ЛДСП. Например, полки, внутреннее наполнение шкафов, корпуса, кухонь, все делают из ЛДСП. Иногда делают из МДФ, но это уже прихоти, так скажем, заказчиков. У нас такие ну, были просто. А, значит, все то, что видимая часть, красота, да, это фасады какие-то, да, то есть это боковые стенки, которые видны и так далее, это все делается из МДФ, ну, не всегда, сразу хочу, ну, как бы, чтобы вы понимали, не всегда, но чаще всего, то есть, потому что это красота, ее нужно делать ну, красивой, но если бюджет у заказчика ограничен, ему нужны более доступные материалы, то конечно мы берем ЛДСП и делаем из них фасады, смотрится это абсолютно по-разному, вы должны это понимать и должны уметь это объяснить заказчику. А что, что по-разному вы уже знаете, то что тут кромка есть, тут ее нет, тут как бы материал натуральный, да, с под подшпоном, например, тут не натуральный, тут цвета ограничены, тут не ограничены. Все, повторил все, так что вы теперь это все знаете. А, теперь по поводу того, как решается вопрос, когда у нас есть а, фрезеровка на МДФ, например, образец стеновой панели. Мне только цвет не очень не нравится, но это мои оценочные суждения. А, значит вот, значит, есть у нас образец стеновой панели. Не знаю, хорошо или плохо видно, но тут текстура дерева присутствует. Вот здесь. Тут даже патина есть, на самом деле. Вот. То есть, как бы, смотрите, здесь текстура дерева есть, как бы здесь текстура дерева есть. На самом деле, здесь ее плохо видно, но она, она, она там есть. Это как просуслика. Вот. Видите, суслика. Нет, он там есть. Так вот, тут тоже текстура дерева есть. И вот здесь, значит, тоже текстура дерева есть. Как это все собирается? Обратите внимание, сейчас я буду рассказывать про каждый слой. Вот это слой HDF, это тот же самый MDF, просто так называется, он тоненький совсем, то есть это сколько там, 5, наверное, миллиметров э -э, HDF. HDF зашпонирован, то есть шп шпон закрыт, да? Вот Следующий слой, вот этот слой, это слой MDF. То есть обратите внимание, что оба эти слоя, они ровные, да, абсолютно ровные, то есть гладкие, тут нет никакой фрезеровки, все нормально. И у нас есть еще один слой, который вот этот. Это э, как раз с фрезеровкой. И если вы обратите внимание, здесь текстура дерева сбоку появляется, потому что это натуральный ясень. Теперь, почему так сделано? Потому что МДФ это очень стабильный, очень хороший, ну, приятный, так скажем, в работе материал с точки зрения того, что он не подвержен температурным колеб... ну, расширениям от колебания Дерево же, ясень, да, в частности. Это материал натуральный и он подвержен температурным... Да, есть ограничения, увидел просто сразу вопрос. Сейчас о них расскажу немножко. Значит, так вот, дерево это натуральный материал, он его ведет и так далее. Чтобы вы понимали, брусок 50 на 50, допустим, из сосны, даже высушенный, если температура и влажность меняется, он начинает ходить. Его может повести, свернуть и так далее. Все, что больше 40 на 40, это вообще нестабильно. И, ну, такой немножечко прикольный, чтобы вы тоже знали. Как делают так, чтобы, чтобы дерево было стабильно? Вот у дерева есть направление волокон. Вот. и берут два каких-то бруска из разных частей дерева, их склеивают между собой, вот они так склеиваются, и одного ведет вот в эту сторону, ну, там, по направлению волокон, а другого вот в эту, ну, там, наоборот, вот в другую. И они так как склеены, они друг друга уравновешивают, и они как бы держатся друг за друга так как они склеены. Если бы это был просто цельный кусок дерева, его бы повело в какую-нибудь сторону и все. Вот. вот таким вот образом как бы дерево, поэтому вот э, щиты наборные деревянные есть, потому что они вот уравновешивают друг друга, они склеивают. Но ну, и то эти щиты может рвать и так далее. То есть, это матери... ну, материал абсолютно натуральный, он живой. Вот. Э, далее идем. Есть какие-то ограничения в размере шпонированных панелей? Да, как я сказал, размер МДФ панели это 2,8. Размер шпона он также ограничен. То есть мы получается, ну вот максимальный лист шпона, я не помню сколько он там, тоже в районе 2,8 по-моему. Соответственно, стыки будут видны. И решается это следующим образом, то есть стыки организуются между стыками организуется так называемый термошов ну термошов это название совсем не как сказать не там какой-то показатель не знаю, почему термо называется сам сам не помню вот но суть в том что вот то есть ну представьте что вот это два одинаковых материала да то есть что вот это тоже такой же вот такого же цвета вот и вот такая вот фасочка снимается двухмиллиметровая или миллиметровая даже да вот и они просто вот так вот стыкуются между собой потому что но ну, больше трех метров там размера во первых сложно занести такую панель куда-то там в подъезд в лифт или еще куда-то вот а во вторых просто но ну, нет таких размеров конечно при желании можно сделать все что угодно то есть можно там и самолет собрать но это просто дороже будет намного чем обычно вот вопрос про интегрированные ручки в кухонной мебели из каких материалов это возможно только из мдф нет, на самом деле интегрированные ручки, насколько я знаю, по крайней мере, под них даже можно в ЛДСП выфрезеровывать. Ну, то есть, это делается. Но, вообще-то, вообще-то, в идеале это должен быть МДФ, все-таки. Просто интегрированные ручки тоже разные бывают. У них есть ну, небольшой глубины, тогда их и в ЛДСП легко вставляют. Вот. А есть большой глубины там, где ну, фрез... лучше фрезеровать МДФ. Так что... Вообще для фасадов я рекомендую все-таки всегда использовать МДФ, потому что это, во-первых, эстетично, во-вторых, это ну, то есть как-то ну, с ним лучше работать. Далее идем. Так, расскажите еще о влагостойке МДФ. МДФ это просто более, ну то есть, что, то есть туда добавлена специальная пропитка, которая позволяет ему дольше выдерживать ну, вот, воду. То есть не разбухая при этом, но хочу вас заверить, что все равно он разбухает. То есть просто ему нужно, он дольше выдерживает. Не то, что он никогда не разбухнет, он дольше выдерживает вот эту. Есть так называемые влагостойкие МДФ, там влагостойкие ЛДСП и так далее. То есть там пропитка просто специально идет, которая ну, не позволяет ему разбухать так быстро. Насколько дольше, честно говоря, не скажу вот прям точно, но ну, насколько дольше. Мы используем влагостойкие МДФ в помещениях, где есть ну, риск прямого попадания брызг. Не воды даже а именно брызг просто это для ванных комнат не всю мебель для ванных комнат делают из благостойкого мдф вот вопрос да всю ли ну то есть мебель Мы делаем из благостойкого в те места где возможно попадание брызг но далеко не всю мебель делают из него потому что раз он дороже а раз он дороже то это все повышает цену изделия в целом и в итоге и в итоге ничего хорошего из этого не выходит то есть там где можно экономить там где есть возможность сэкономить деньги заказчика обычно производители экономят потому что ну понимаете конкуренция она заставляет искать ну, оптимизировать расходы идем дальше теперь я должен рассказать вам о массиве что такое массив я уже показывал вам вот такой вот ну как бы образец из массива делают тоже только дорогостоящие какие-то элементы. Это элементы фасадов, либо это какие-то фрезерованные элементы, то есть какие-то молдинги различные и так далее, и так далее. Вот. А, то есть массив... Там, есть основные массивы, с которыми работают мебельные производства. Первое. Кто-то у меня там пришел. А? Да, первое. Это сосна. Это самый дешевый массив. Это массив, который, скажем так... Он ну, не самый практичный. Сосна выглядит вот так. Все это знают. Вот. И здесь у меня вот есть варианты обработки сосны. То есть это ну, морилка так называемая. То есть сосну морят. Да? А, наносят специальным там, состав, который ее окрашивает в какой-то цвет. Вот. Следующий материал, который используется. Я тут громко немножко. Но, надеюсь слышно. Так, следующий материал, который используется по стоимости. Следующий материал это бук. Бук выглядит... Вот так. Сейчас попробуем. Ну вот лучше вот тут. Ой, Лена. Вот так. У него точечки такие маленькие есть. Вот обратите внимание, именно точечки. Вот. Шумлю. Вот. Вот а, нет. Вот тут видно. Видите, у него такая точками структура. Вот это бук. Значит. Маленькие такие э, крохотные точки у, у бука получается есть, и вот э, это материал. Он по стоимости дороже сосны, причем он сразу на порядок дороже сосны, но он и по своим свойствам именно вот для изготовления мебели, он значительно лучше, чем сосна, но хуже, чем ясень. Ясень выглядит примерно вот так. В зависимости от распила, там тангенциальный или радиальный распил, то есть, ну как, как мы пилим дерево так или так, да, то есть... Uh, у него текстура бывает разная, ну вот для примера, вот я вам уже показывал вот этот образец, здесь как раз текстура ясенья, наверное, плохо видно, да, ну то есть, ну он красивый, ясень красивый на самом деле, то есть такой, у него интересный, uh, интересная очень, uh, интересная текстура, вот, его очень часто используют как раз для таких вот изделий, uh, значит, ну и далее, далее, это дуб, следующий по... Стоимости, опять же, существенно выше. Ясень довольно твердый кстати, порода ну, древесины, и его используют на ступени, то есть его делают и так далее. Но дуб, конечно же, крепче, соответственно, стоимость на него уже выше. покупая продают, получается, обычно кубами такие изделия, то есть э, и стоимость за куб... Сосна, там, по-моему, 17 тысяч. Я сейчас вот не обновлял давно эти цифры, но чтобы вы понимали. Сосна 17, бук примерно 32, ясен 48 тысяч за кубический метр. И дуб порядка 67, по-моему, тысяч. Лучше проверить в интернете, но это вам, знаете, вот чтобы вы понимали, разбег цен. То есть, во столько же раз примерно и увеличивается стоимость. То есть, если сосна стоит 17 тысяч, а дуб там 70 условно, то, ну, считайте, что в три раза точно будет стоимость изделия из дуба дороже, а то и больше, потому что обработка, соответственно, дуба, она будет дороже, потому что это более твердый материал. Ну и, там, ну и, соответственно, любой человек, который работает с дорогим материалом, он берет денег больше, потому что он ответственность больше несет за этот материал. Теперь давайте, наверное, еще раз, то есть, что... Делают из массива, из массива делают какие-то. Ну, то есть, и из сосны изготавливают разные вещи, абсолютно, это какие-то ограждения, на улицу ограждения часто делают и так далее. Но вы должны понимать, как я сказал, что любой брусок, который больше 40 на 40, его начинает вести, причем очень активно. Брусок 40 на 40 ведет, но не активно. Вот, то есть, вести это что значит? Скручивать, рвать в каких-то местах. Ну и, и, и, там, и так далее, и так далее. Да? То есть, соответственно, трескается краска на нем. Ну, в общем, все, что угодно с этим происходит. Поэтому э, вот э, вы должны понимать, изделия из дуба это лестницы какие-то, это болясины, допустим, на, э, ступ... ну, то есть, на лестнице, это э, фасады э, какие-то... И так далее, и так далее. В общем, это довольно широкий спектр материалов, которые... Ой, э, широкий спектр изделий, которые можно делать из массива. Это могут быть молдинги какие-то деревянные, красивые, это кессонные потолки, и так далее. Везде, где нужна текстура дерева и нужна фрезеровка, используется именно натуральный массив. Но, как вы понимаете, еще раз вот вернусь к этому образцу, там, где можно сэкономить, то есть вот МТ... Ой, э, МТС, МТС, <с> <с -1> МДФ, МДФ, вот значит у нас ну тоже МДФ, вот массив то есть мы таким образом экономим и второе что мы делаем если бы мы сделали из цельного щита массива вот эту штуку то ее бы однозначно повело вот сто процентов потому что слишком ну, большой размер вот. а в панели это еще больше то есть там панель метр сорок на по моему на метр вот сорок что такая у него высота. поэтому это все бы повело МДФ не ведет так сильно вот. Хотя, если не соблюдать температурно-влажностный режим и, то есть, ну, допустим, опускать температуру до там, минус 1 и влажность держать там, в формате ну, что-то, типа, не знаю, стопроцентную влажность нагонять, сами понимаете, что все может повести абсолютно, все может порвать. Мы как-то повесили стеновые панели у, там, где... Вывод был, получается, у кондиционера, и мы предупредили заказчика, что не надо этого делать. Он говорит, не, нормально все будет, там мы не пользуемся сауной, э, не, этот, воздуховод из, из сауны шел туда. Мы говорим, не надо, зачем? Он говорит, да верьте. у нас панели из МДФ просто загнула то есть все возможно так что вы должны это понимать температурно-влажность режим поддерживаем обязательно от 18 до 28 градусов до 26 по моему даже градусов относительная влажность должна быть 60 70 процентов среднем для того чтобы мебель паркет и так далее любые деревянные изделия чувствовали себя комфортно далее Теперь мы немножко поговорим с вами о кухнях, потому что кухня это довольно большой такой, э, как бы, элемент, ну, в бюджете и так далее. Я расскажу о том, какие материалы там используются. А, ну... Наверное, знаете что? То есть я вот вам рассказал стеновые панели, как делаются. Я рассказал вам о том, как, допустим, шкафы купе, что корпус у них там, допустим, из ЛДСП. Фасады у шкафов купе, кстати, тоже обычно из ЛДСП делаются. Там зеркальные вставки разные и так далее. Могут быть мягкие панели разные. Но я не буду углубляться. Это довольно такая широкая тема. И уже мы с вами 50 минут говорим. Я постараюсь все-таки ускориться немножко. Но если вопросы какие-то будут по конкретным изделиям, что вот отчасти чего вот это делается, то давайте разберем. Но теперь поговорим о кухнях. И у кухонь э, есть, как я сказал, корпус делается из ЛДСП, фасады делаются либо из массива, либо из МДФ, либо из э, ЛДСП у более бюджетных вариантов. То есть, массив самый дорогой, МДФ крашенный, шпанированный, либо под пленкой, это средний вариант. И ЛДСП это самый бюджетный вариант. Значит, что-то еще хотел по, по поводу кухонь. А, у кухонь есть еще дополнительные элементы, которые мы должны с вами учитывать. Это, естественно, столешница, в первую очередь, потому что столешница может занимать большую часть бюджета от кухни. Вот, то есть, как, как, ну, из, как, из чего вообще состоит стоимость кухни? То есть, первое, конечно... Это корпус, второе, это, э, фа, точнее, первое, это фасады. Фасады обычно съедают, ну, львиную долю стоимости кухни. Второе, это фурнитура. Фурнитура, это тоже очень большой объем стоимости кухни. Фурнитуру я рекомендую э, настоятельно. Никогда не использовать китайскую. Вот, это прям настоятельно, потому что фасады провисают, тут же проблемы всякие разные случаются. Мы используем фурнитуру либо Blum, э, либо Hethich. Два производителя австрийских. Плюс их в том, ну, допустим, хетих, ой, блюм, точнее, в чем плюс? 25 лет гарантии, без каких-либо чеков, без ничего, мы приносим просто сломанные изделия, они тут же его меняют. То есть, очень крутая фурнитура. Она стоит недешево, но она лучшая в мире. Но она стоит своих денег однозначно. Дальше. Мы говорим о том, что у нас есть столешницы, и эти столешницы нам надо... Ой, у меня тут такой немножечко бардак образовался, Сейчас я это уберу все, чтобы... То есть нам надо их тоже классифицировать по э, стоимости самая дешевая столешница это столешница из пастформинга вот что такое пастформинг это ldsp более толстый то есть это 38 чаще всего идет ldsp либо 32 ldsp с наклеенным на него сверху вот таким вот э, слоем там разные варианты по цветовой гамме есть это не, ну, несколько производителей вот и наклеенной кромкой спереди то есть Варианты э, столешниц с пасформингом, они есть такие. У них есть закругленная кромка, такая, вы наверняка ее видели. И вторая это вот прямая кромка, то есть опять же просто пластиковая кромка. Э, кстати, вы знаете, вернусь немножечко к ЛДСП вообще, как, как материалу. И хочу вас, в, вам сказать одну важную вещь. То, что ЛДСП бывает двух основных типоразмеров двух основных первое это 16 2 это 32 еще есть 25 ну и там еще какие-то там варианты лдсп есть там десятка есть но вот два основных 16 и 32 вот и кромка на лдсп она бывает под 16 плиту и под 32 плиту вот больше 32 плиты не бывает то есть и разница опять же в мдф с мдф заключается вот в чем мы можем склеить мдф сколько угодно там любую толщину набрать а ЛДСП мы можем сделать только 32-ю А дальше там нам нужно 2 32 уже стыковать То есть кромка-то есть только 32 Поэтому ну, как бы проблематично не сделать такую толстую какую-нибудь штуку вот. Из МДФ это сделать можно то есть Потом покрасить все это дело Вообще ничего не видно будет, что склеено, там не склеено вот. Вот. Теперь э, постформинг. Пастформинг материал недорогой то есть и Его стоимость порядка по-моему, 8 тысяч рублей за погонный метр То есть он продается погонными метрами Максимальная длина столешницы 4 метра вот. и там обрезают ее, то есть формат у нее 4 метра на 750, если не ошибаюсь, или на 720, ну, то есть там детали не суть, потому что ширина кухонной э, столешницы всегда глубина, глубина 600, то есть это стандартная глубина кухонной столешницы, поэтому просто обрезают э, столешницу и, значит, э, ну, кромят и делают э, вот из, из э, пастформинга. Идем дальше. Следующий по стоимости материал, и он э, дороже становится сразу же в разы, то есть там стоимость сразу вырастает очень сильно. А как быть с проблемой плохой влагозащищенности? Э, смотрите, вот вы вопрос хороший задали. То есть, э, кстати, еще сразу одну вещь не сказал, то что э, столешницы из постформинга стыкуются между собой алюминиевыми такими планочками наверняка вы их видели то есть там такая алюминиевая планка вот и она стыкуется она как бы прикрывает т-образный такой профиль то есть он прикрывает тут сверху прижимает и все вот а теперь то что касается проблемы влагозащищенности ну вот у нас там с вами какая-то какая-то столешница под нее Вот, смотрите я сразу даже кромку нашел такую какую, какую нужно под нее какая-то кромка вот мы вот так вот их там стыковали между собой да вот и у нас здесь образуется вот эта штука то есть Туда просто не надо, чтобы там стояла вода. Ну, то есть не надо, чтобы она там стояла, иначе будет нехорошо. Вот. Многие производители говорят, что у нас там специальные клея и так далее. Но все равно вы же ну, не будете оставлять все-таки воду на кухне. Вы приготовили, да, то есть вы протерли и все нормально будет. У меня такая столешница стоит, у заказчика в ванной. И она чуть-чуть разбухла. То есть, вот он воду оставлял там она какое-то время держалась и довольно долгое время держалась там больше двух лет но через какое-то время вода просочилась все-таки где-то она вода находится всегда куда просочиться просочилась и в итоге чуть-чуть а, разбухла поэтому не надо оставлять воду протираем воду даже на ламинат если в воду попадает то как бы то, ну проблема все равно возникает так что не стоит Следующий материал по стоимости, это, наверное, столешницы из натурального дерева. Ну, то есть, наборные щиты как раз вот из натурального дерева. И я считаю, что это вариант хороший, но у него есть минусы минусы в первую очередь что то есть наборные щиты из натурального дерева не покрываются лаком сейчас ребят простите пожалуйста я проверю просто снимает мне там камера или нет а то не, не останется у нас там да снимает все в порядке вот значит наборные щиты из натурального дерева есть плюсы то есть они покрываются лаком довольно толстым соответственно и плюс их они такие толстенькие могут быть 50 могут быть 40 вот. их можно реставрировать, то есть если вы там что-то там порезали на них раз, потом сошлифовали, лаком снова покрыли, отреставрировали. Вот, но минус в том, что их может тоже там как-нибудь ну, ввести и так далее. Но вероятность не сильно большая, но и стоимость у них не маленькая. Ну, то есть и внешний вид у них не под все интерьеры подходит. Вот. Поэтому, ну то есть тут на выбор, кому нравится, кому не нравится. Двигаемся дальше. Следующий у нас материал, который мы используем для изготовления э, столешниц это искусственный камень э -э, это акриловый искусственный камень вот чтобы точнее было чтобы вы понимали потому что искусственным камнем называют иногда на сте ну, на стены то что камень да, делают искусственный камень там разные камрок какой-нибудь или еще что-то вот. это немножко другая тема вот сейчас ладно чемодан полностью возьму наверняка вы видели разные варианты этих искусственных камней они в основном производятся в Корее вот это пример Корейского тоже камня Ханакс есть, Samsung есть, LG, HiMax там и так далее. Ну то есть корейцы производят в общем эти камни и выглядит цветовая палитра этих камней примерно вот так. Здесь есть разные варианты по цветам, вот такой цвет. Они номера все имеют определенные, вот этот номер написан сверху, там где-то снизу, ну, в общем разные. Вот и и на нее лучше ничего не ронять. Я понял, да, про, вы, наверное, про старешницу, которая из натурального дерева. Да, на нее лучше ничего не ронять. И, ну, как бы, они довольно плотные есть. Например, с лиственницы сделать, да, там она такая плотненькая получается. Но но все равно лучше ничего не ронять. Вот. То есть, вот цветовая палитра. Обычно те камушки, которые у производителя подлиннее, ну, то есть, вот, вот такого формата, они у них сразу подороже, раза в полтора становятся подлиннее я говорю образцы про образцы вот длинненькие образцы они типа ну покруче поэтому э, значит производители их продают подороже и важный момент который сразу надо заметить то что стоимость такой столешницы вырастает в разы относительно столешницы из постформинга. это уже не 8000 за погонный метр это существенно дороже она продается листами э, листы формата по моему 3 800 что-то вот такое на тоже там на 750 по моему что-то э, где-то близко вот к этому э, но в чем плюс? То есть, толщина листа 12 миллиметров но плюс заключается в том, что этот материал мы можем сращивать практически без э, зазоров. То есть, если материал однородный, вот как вот этот вот, да, просто однородный, то можно его загнуть, там что угодно с ним сделать, там любые формы мы... Вот здесь у нас в Екатеринбурге делали, у нас клевер парк есть, так называемый здесь бизнес-центр, вот, и мы там делали входную группу, всё, ну там много чего делали, вот, и, значит, там делали такую клевую вообще стойкую ресепшн, на. Там такая форма у нее космическая, то есть такая угловатая. Очень интересно и очень красиво получается. Поэтому можно сшивать, можно делать разные абсолютно изделия. Можете загуглить где-нибудь там «Кловер Парк». Там у них есть, находится на сайте, эту стойку видно, она красивая такая. Вот. Если материал имеет разводы, а многие такие материалы, они имеют разводы такие красивые и так далее, тогда, ну, все равно мы сшиваем, но будет видно. Будет видно. Поэтому вот... Такая штука толщина таких столешниц обычно составляет 40 миллиметров то есть чтобы вы понимали как они делаются делаются они следующим образом берется фанера обычная потому что она ну довольно дешевая в то же время да, довольно плотная. на эту фанеру кладется а фанера 28 берется вот толщина фанера 28 и сверху на нее кладется камень вот этот 12 миллиметров итого 40 миллиметров а сбоку вот тут, да, на торце, сейчас я возьму любой камушек и покажу. Сбоку на торце, вот э, так, вот так, вот так вот таким вот образом подшивается, то есть, сейчас эх, сейчас я вам тут конструктор соберу, чтобы все вам показать, чтобы вы точно знали все. А, значит, так, видите, раз, во, вот так, и вот так. И он сшивается. Если это один камень, то он абсолютно бесшовно выглядит. И мы можем его загибать вот сюда завести, да и так далее. Вот все это шили аккуратненько и смотрится вообще супер круто, супер красиво. В общем, честно говоря, я больше всего на самом деле люблю столичницы из акрила и из натурального камня. Из акрила, потому что они, ну, более бюджетные, из натурального камня, потому что я просто люблю очень сильно натуральный камень. Я уже об этом уже как-то говорил, наверное, или не говорил. Но в общем, люблю натуральный камень, потому что это натуральный материал и он очень крутой. Вот. Промежуточным вариантом между столешницей из акрила и натурального камня является столешница из кварцевого агломерата. Кварцевый агломерат, его плюс заключается относительно э, искусственного камня, вот этого акрилового в том что он более плотный то есть он ну как бы он более такой твердый и для заказчика его выбирают потому что вот он такой твердый как бы лучше но э, я лично считаю, что у него именно визуальные характеристики он такой знаете пятнистый показать вам кварцевый агломерат или не надо образцы показать видели его или не видели. Э, значит э, кварцевый агломерат он более прочный. Но у него есть очевидный минус. Не видели. Окей, давайте. Ждите тогда меня чуть-чуть сейчас я приду снова. Сейчас сбегу, принесу образцы. Значит, кварцевый агломерат. Тадам, да, Опять. Samsung. Samsung производит как акриловый камень, так и кварцевый агломерат, как и многие производители. И вот, что он из себя представляет. Вот такая, видите, штучка. Вот структура кварцевого агломерата очень напоминает гранит. Зернистая такая структура, то есть это кварц. И он может быть вот такой зернистый. А может быть вот такой, видите, под мрамор сделан. Но тоже все равно определенная зернистость присутствует у него. Вот. Это дорогие вот варианты я показал, потому что длинненькие. они вот более дешевые. Видите, такая прям зернистая-зернистая структура. Вот. Он выглядит красиво. Но мне он меньше нравится. Вот такие видите, ядовитые цвета есть, немножечко. Но мне он не очень нравится, потому что причина проста: кварцевый агломерат, к сожалению, не, нельзя стыковать бесшовно. То есть мы не можем сделать так, как с акриловым камнем, и будет виден шов. Вот. А стоимость у него примерно ну, в 1,3 может быть где-то раза раз выше, чем у акрилового камня. То есть ну, плюс-минус тоже, чтобы ориентировались. Поэтому, поэтому ну, я больше акриловый камень люблю, либо натуральный камень, как я уже сказал. Вот. Это кварцевый агломерат. Его особенность, повторюсь, значит толщина у него, по-моему, 28 миллиметров, стандартная толщина столешницы, потому что лист кварцевого агломерата идет 28 миллиметров. То есть, акриловый камень можно сделать любой толщины, там нарастить до 60-80, но стандартная толщина столешницы 40. Значит, кварц нельзя соединять, акриловый камень можно стыковать, но в случае, если у него нет очевидных разводов, тогда все равно вы увидите стык. Далее, двигаемся дальше. Натуральный камень. Про него расскажу. У меня образцов просто натурального камня здесь нет, по-моему, в офисе. Но есть три основных э, вида столешницы из натурального камня. Первый вариант – это гранит. Как я сказал, у него зернистая структура. Вы всегда его узнаете по таким зернышкам. Вот. Они есть красивые очень граниты. Это граниты обычно бразильские какие-то. Знаете, такие южные граниты. Они очень такие насыщенные и интересные. А российские граниты, они чаще всего ну, довольно-таки как бы правильно сказать. Ну, выглядит, серые цвета преобладают, капустинский, вот гранит, там у них такие, э, как, ну, вот, в общем, как же выразиться, красный, там с серым в перемешку, вот такие. Вот гранит черный есть, да, абсолютно блэк так называемый, Это там, габро и так далее. Вот. Э, и на столешнице кухонной гранит используют, и, в принципе, это неплохой материал, потому что он не впитывает практически в себя, ну, какую-то там, вот, э, кислоты и так далее. Но он эстетически он не всегда выглядит там, супер круто. Вот. А надо же чтобы супер круто было. Вот. А есть мрамор, то есть это второй материал. У мрамора а, суть в том, что у него есть разводы. Вы всегда мрамор узнаете, потому что есть разводы. Видите разводы такие, незернистые разводы, да, это мрамор. Вот. То есть мрамор это материал менее плотный, то есть он не успел еще превратиться в гранит. И вот не так сильно сжимало и не так долго он пролежал. Материал менее плотный, но он гораздо более симпатичный. Если интересно, то есть можете набрать, допустим, в интернете сейчас... Эмперадор Дарк какой-нибудь, либо там Нера Марквина, ну, Эмперадор вот, Дарк, вот стандартный, да, или Бидосар, есть такой, мрамор, там, Бидосар, наберете, там такие прикольные, классные, интересные разводы, я вот люблю вообще очень э, камень, как я сказал, мрамор, там, гранит, любые ониксы, травертины и так далее, я сейчас немножко о каждом из них расскажу, вот, то есть, совершенно другой э, рисунок, совершенно другая... У него есть структура. То есть мрамор менее плотный, он впитывает кислоты. Если, допустим, на мрамор какой-то положить сверху яблоко, и оно там полежит, может остаться след прямо от яблока. Потому что яблоко это кислая штука. Кофе. Поставили кружку с кофе, тоже может остаться. Просто должны это понимать. Мрамор закрывает специальными составами. Там воском полирует еще какими-то вещами. То есть составы есть специальные. Но эти составы нужно обновлять раз примерно в год. То есть вот, раз в полгода, раз в год. Там, в зависимости от состава. Вот. И, значит, это все дорого, это дороже намного, чем любой из тех материалов, которые я сказал. Работать с этими материалами значительно тяжелее, сложнее, пыльнее, но это безумно красиво. Натуральный камень есть натуральный камень. Больше нечего добавить вот. Далее, Onyx. Оникс это разновидность мрамора. Оникс может быть на просвет установлен. Вы наверняка видели там вот эти книжки, развороты э, мрамора или оникса. Где оникс подсвечивается снаружи. Там, кстати, э, чтобы вы сразу знали, э, расстояние для подсветки не менее 10 сантиметров нужно, чтобы вот, подсветить оникс равномерно там, светодиодными лентами. А лучше 15 сантиметров оставлять. Вот. А, значит, ониксы... Э, как узнать оникс? Оникс имеет такую перистую структуру. Вот у него именно волокна, они такие как перышки такие, знаете, вот, и такие фу, большие разводы у него, такие красивые. вот. Они устанавливаются на просвет, чаще всего популярнее всего, и, ну, как бы находятся белые ониксы, желтые ониксы, зеленые ониксы, вот это основные цвета, их. но есть также розовые ониксы, и другие цвета, в принципе, в ониксах присутствуют, но в меньшей степени. Ониксы используются чаще всего в ванных комнатах на столешнице. Их никогда не делают на столешнице в кухнях, потому что они мягкий у них это мягкий материал он крошится и так далее поэтому в ванных комнатах его можно использовать на столешнице В комнатах в кухнях не, нельзя использовать на столешнице вот и дайте мне оценить немножко что я вам еще не, не рассказал про столешницы рассказал про фартуки фартуки кухонные это но ну, не мебельная чаще всего тематика но иногда туда используют Какие-то закаленные стекла ставят, какие-то ставят э, стекла с фотопечатью, керамогранитные фартуки делают, металлические фартуки делают, фартуки делают из акрилового камня, из агломерата делают фартуки, делают деревянные фартуки кухонные. Высота фартука всегда стандартная, на 600 Высота именно кухонных модулей, она варьируется в зависимости от высоты заказчика, там 920, 820, ну там разные высоты есть. Вот. Высота, опять же, верхних ящиков тоже, то есть они там варьируются по высоте в зависимости от роста заказчика, ну и просто от того, как выглядит кухня. Важную часть кухни, как я сказал, играет фурнитура, там всякие мультиуголки и так далее. Это всю кухню очень сильно удорожает. Если мы ставим тандембоксы различные, мультиуголки, там всякие прикольные штуки. Навешиваем рейлинги на фартук. То есть это все, естественно, очень сильно влияет на, на стоимость кухни. Далее. А, ну давайте покажу вам еще одну прикольную штуку. А, ну и кстати, искусственный камень можно фрезеровать. Я об этом говорил в самом начале. Вот вам проф, так называемый, подтверждение того, что можно фрезеровать вот этот фрезерованный кусок акрилового искусственного камня. Вот. А, так что можно фрезеровать и делать различные фаски на нем и, и так далее. Далее, покажу вам интересную одну вещь. Я недавно в Граде сделал э, значит, э, прямой эфир, буквально вот на днях. Я делал прямой эфир, который назывался там, «Мягкие стеновые панели» и так далее. И вот такая вот красивая панель. Я из-за нее выглядываю. Делается она из МДФ. Вот смотрите, крашеный МДФ. В такой, видите, яркий цвет. Фрезеровка. То есть вы, выфрезерована в 16-м, по-моему, или 19-м МДФ углубление. В это углубление вклеено изолон, обтянутый Отфрезерованные, опять же, видите, вот эти вот места, это фрезеровка, опять же, это сверлом проходится и фрезеруется, ну, вот, ну либо там фрезерным станком. А, обтягивается тканью и приклеивается на, ну, нужное место. Вот, то есть, соответственно, вот такая красота получается. А, очень клевые штуки, я прямо их люблю, поэтому рекомендую, вставляйте в проекты, это все можно делать. Стоимость не маленькая, вот именно такой штуки, стоимость примерно 8 ну там восемь с половиной тысяч за квадрат это только вот МДФ фрезерованная. и плюс еще э, изолон вот этот э, обтянутый тканью примерно сейчас скажу плюс шесть с половиной тысяч что это там восемь с половиной плюс шесть с половиной того у нас получается 6, 9, а, 15 тысяч за квадратный метр не дешево но очень красиво очень красиво э, и кстати я немножко наверное не рассказал то есть о стеновых панелях я показал вам вариант стеновой панели вот такой это вариант, скажем так, сейчас скажу, это, ну вот классическая более, да, классический вариант стеновой панели. Есть стеновые панели более современные. Я сейчас, знаете, наверное, вам покажу презентацию, которую я вот как раз делал для, для этих так, для обучения, сейчас буквально секунду найду ее. И вам ее покажу. Мне кажется, что ну, будет интересно просто на нее посмотреть. Так вот. Там показаны вариант стеновых панелей. Довольно сложный вариант. Но, на мой взгляд, он тем и интересен, что он сложный. Так, сейчас. Где же у нас? А. Хочу просто вам экран свой показать. А, вот нашел. Сейчас откроется. И найду кнопочку, где экран показывать. И покажу вам, как э, там эти вещи выглядят. Так, кнопочка интерфейс, параметры звонков. Сейчас. Э, как же тут экран-то показать? Кто-нибудь знает? Я уже не помню. А, вот демонстрация экрана. Все. Сейчас откроется у меня, и я вам продемонстрирую, как это красиво можно сделать в общем стеновые панели они а монтируются на подсистему то есть вот такие панели они а монтируются на подсистему и это ну довольно красиво но не дешево опять же да это стоит то есть это такой не вариант но в то же время это очень э, красиво на многоточие демонстрации экрана спасибо сейчас э, он что то долго у меня открывается презентация и сейчас откроется вот Давайте, знаете как, пока тут у меня открывается, вы если какие-то вопросы у вас есть, вы их задавайте, пишите, я походу на них буду отвечать, чтобы нам время зрения не терять, а то мы уже с вами за час общаемся. Так вот. Открылась. Так, развернулась. И демонстрация экрана вот транслировать звук компьютера так надеюсь что сейчас все получится у меня все зависло надеюсь у вас нет потому что потому что я сейчас не вижу, что происходит. О, себя вижу. Так. Напишите, пожалуйста, мне в чат, вы видите экран мой или не видите. Я посмотрю. Экран видно. Окей, поехали. Вот это декоративные панели. Значит, и сейчас я найду найду вам то есть ну вот это мягкие стеновые панели просто различные варианты их э -э так может быть как-то можно тут показать полностью чтобы, чтобы ну ладно не суть я думаю что видно в принципе понятно должно быть вот. большой размер мягких панелей то есть они делаются либо из поролона э более бюджетный вариант либо из изолона то есть э ну, поролон подоступнее но он, он и помягче это тоже вот из поролона. Здесь я показывал о том, рассказывал о том, что можно монтировать декоративные стеновые панели и на потолок. Монтаж производится с помощью подсистемы и жидких гвоздей. Здесь вот вы видите, что можно делать панели с каретной утяжкой прямо на двери. И, то есть двери фактически из панели с каретной утяжкой тоже неплохо. Вот такие пуфы мы можем изготавливать ну с каретной утяжкой, тоже красиво. И вот то, о чем я говорил, это как раз панели, которые сделаны из мдф шпанированного, а, в разный уровень сделаны и с подсветкой вот мы такие изделия делали не такой правда формы как бы сложный то есть там, тут слишком такое на геометричная да у нас были они а, прямоугольные красивые кабинеты мы делали у меня где-то там в портфолио это все есть вот ну и просто варианты использования то есть мягкие стеновые панели в данном случае из поролона обтянутые тканью можно делать Изголовья кроватей. Тоже красиво очень получается. Далее можно делать вот такие вот вещи. Это наборные такие бруски обрезанные. Недешевая, кстати, штука, потому что работа такая довольно кропотливая. Ну, пуфики. Это вот дверь шкафа купе, которая смонтирована без сейчас скажу, без профилей алюминиевых. То есть здесь крепление идет вот тут сверху и снизу там снизу и все это ездит на подсистеме очень красиво вот но опять же тут различные стеновые панели это вот мягкие э, панели как бы в, в дверях шкафа купе вот вот вам рассказал о э, о том что я рассказывал э, вчера в прямом эфире вот вопрос выше выше вижу сейчас подскажите из чего может быть выполнена такая тонкая столешница Такая тонкая столешница может быть выполнена из э -э, акрилового камня. Как раз 12 мм. Вот. То есть, э -э, в принципе, это вполне возможно. Также может быть она выполнена... Ну вот здесь она может быть, конечно, выполнена еще... Сейчас подумаю, секундочку, просто смотрю. Ну, скорее всего, это акриловый камень. Скорее всего, есть еще различные там столешницы из э, гранита, ну то есть э, как-то керамогранита делают. Но вот это не похоже на нее, хотя кто знает. Но, скорее всего, я думаю, все-таки это акриловый камень просто сделан. Вы знаете, что фасады, кухонь сейчас можно делать и из нержавейки, можно и из керамогранита делать, можно туда запихивать даже натуральный камень, там шпон натурального камня. Поэтому варианты абс абсолютно могут быть разные. В общем, тут все, скажем так, на вкус и цвет. Давайте еще немножечко сессия вопросов. То есть, если какие-то вопросы остались по мебели, да, тогда я готов на них ответить. Сразу же хочу вас... То есть как бы предупредить, да, точнее не сразу, а уже в конце, то, что индивидуальная мебель всегда дороже потоковой мебели. Потоковая мебель я называю та мебель, которая изготовлена на заводах серийно. Да, то есть серийные мебели, индивидуальная мебель всегда дороже. И тут не а, надо как бы ну, питать никаких иллюзий. Если вы делаете мебель под, ну, на заказ с конкретным размером, это всегда будет дороже. Почему? Чтобы вы могли объяснить это заказчику. Конструктор на мебельном производстве один раз разработал какую-то модель, все вот типа размеры и так далее. Станки настроили на определенный тип размер, и пошла серия. Все, они гонят ее, там станки красят и, это самое, и так далее. Здесь каждый раз каждую, элемент, каждый элемент разрабатывается индивидуально. Работа конструктора индивидуально, работа людей, которые распиловкой занимаются индивидуально. То есть, это все не станочное производство, это все люди руками делают, и это все стоит значительно дороже. А иногда индивидуальная мебель дешевле аналогов, например, итальянских, ну, сами понимаете, по понятным причинам, потому что стоимость доставки, там, растаможка и так далее, и так далее, все это денег стоит, поэтому иногда индивидуальная мебель получается дешевле, чем серийная итальянская мебель. Далее. Пластиковые фасады кухонь это МДС с пластиковым покрытием. Да, есть э, пластики, о нем, кстати, вам не, не рассказал, но, по сути, это та же пленка, то есть принцип нанесения пластика он такой же, как у пленки, то есть мы сначала клеем э, на основании, ну, то есть промазываем основание клеем, потом под вакуумом прикрепляем пластик, пластик это примерно там миллиметр-два толщиной, вот, и то есть у него более глубокий такой цвет получается, э, вот такая ну, структура, то есть там такая же как пленки, вот, но он подороже стоит опять же, чаще всего это немецкий пластик там м -м, клеят, вот, далее, например, кровати и диваны, э, не получается купить бренд, имеет смысл, кто, если хочется дизайнерский так, вот сейчас про кровати и диваны давайте отдельно, то есть корпуса кровати и диванов делаются из дешевых материалов, это какая-то сосна, бруски сосны, либо это фанера, то есть и потом обтягивается уже тканью. Ткани бывают разные, у тканей бывают разные категории, там обычно 4-6 категорий тканей, соответственно самая высокая категория ткани, самая высокая цена, стоимость ткани в изделии. Она составляет довольно весомую как бы, стоимость, плюс есть различные раскладные механизмы, если говорим о кроватях, то подъемные механизмы, если говорим о диванах, то это какие-то э, механизмы реклайнеры, так называемые раскладные, а, то есть, ну там всякие штуки, есть электромеханизмы и так далее, отсюда формируется стоимость э, ну, из изделий именно мягких, да, то есть э, э, мягкой мебели. А ну, там сложного на самом деле ничего. То есть, там есть э, и пенополиуретан спененный, там есть, э, то есть, разные есть материалы, из которых изготавливают, да, вот эти все вещи. Они различаются по жесткости, они различаются по своим техническим характеристикам. В зависимости от того, какой материал используется, э, то есть, стоимость его тоже может возрастать и снижаться. У меня, опять же, есть образцы, но они не показательные. То есть, разная жесткость получается вот на смятие у разных материалов. И хорошие производители, они делают следующим образом. Они разной жесткости материалы вставляют в разные части. То есть, они такие, знаете, склеенные. Они просто цветом отличаются даже вот по жесткости. Если берем лист, там вот этого пен, поводу пенополиуретан, а да, пенополиуретан, вот, то есть, он разный по жесткости и, соответственно, мы прямо, вот когда еще не обтянули тканью, видно, что здесь такой розовый, здесь, здесь зеленый, здесь там синий. То есть, разные жесткости эти все вещи делаются под разные части тела, скажем так. Вот. И обтягивается все это тканью. С таблерами это крепится. Различным образом скрываются разные швы. И получается красивое изделие. Вот. Есть, кстати, еще на изделие бывает напыляют специальный состав, который твердеет. И ну, потом обтягивается уже тканью. Далее. Вот имеет смысл, если хочется дизайнерскую мебель, но не получается купить бренд. Вот это вопрос о том, что э, аналоги, вы имеете в виду, итальянские, да, делать здесь в России. Я хочу вас просто предупредить о том, что э, далеко не все э, аналоги европейского производства есть возможность изготовить в России. Это я просто так, ну, об этом... А, ну да, вот все. Значит... Далеко не все аналоги есть возможность изготовить в России, качество аналогов чаще всего отличается, но некоторые вещи можно повторить практически идеально, и это да, будет дешевле, ну потому что доставка и растаможка сегодня стоят очень дорого, они могут стоить дороже, чем само изделие, которое мы покупаем в Италии, во Франции, в Германии или где-то еще вот. поэтому иногда это имеет смысл но здесь нужно советоваться с технологом с грамотным технологом который разбирается да? то есть если вы покажете допустим мне изделие я могу вам сказать вот это можно изготовить здесь и это будет сделано красиво иногда бывает что люди пообещают вы ему платите предоплату заплатите они начнут делать и получается какая-то ерунда вот дальше по влагостоитности для кухни фасады. Лучше всего использовать МДФ. МДФ крашеный, либо МДФ шпанированный. Потому что и тот, и другой материал, он закрывается эмалью, то есть э, ой, э, лаком сверху. Соответственно, он очень многостойкий. У пленки есть одно весомое но. Вот у меня лично стоит дома фасады из пленки, я поэтому знаю, что есть но. Когда мы часто открываем и закрываем какой-нибудь ящичек, вот видите, сзади-то пленкой не обтягивают. То есть, ну, она же... Вот, так вот, сейчас как бы правильно. Вот, предположим, этот станок, которым там пленку обтягивают, вот, он тут-то обтянет ее, а потом подрезается. Вот эта пленка, она вся подрезается аккуратненько по контуру. И сзади не обтянута. Так вот, со временем вот эта пленка, она начинает отслаиваться. Если мы тут руками беремся, знаете, где мусорное ведро, я там открываю. То есть, иногда, я даже не знаю, у меня там ручка вроде есть. Но как-то вот там чуть-чуть отслаивается начала пленка. И когда у меня чайник стоял под фасадами э, из пленки, то есть там... Горячий воздух вот этот шел, и она так начала скукоживаться немножечко. Не сильно видно, кстати, слава богу, то есть только на торце. Но вот я знаю, и мне неприятно. С эмалью все-таки такое не произойдет, со шпоном тоже. Вот. Фасады из массива всегда подвержены какому-то хождению, Поэтому не берите фасады из массива. Ну, это круто, конечно, клево, но не знаю... По мне, то есть, по моему мнению, по тому, как я вижу их в эксплуатации, мы реставрировали несколько раз фасады у заказчиков, то есть они просили нас это реставрировать. Это не самый лучший вариант, лучше взять МДФ шпанированный с элементами массива, и все будет стоять идеально. Вот. А температурно-влажностные характеристики у нас никто не поддерживает, потому что, скажем, в России вообще это все не, не для... Ну, не для... России это все, понимаете? В южных странах, там где влажность довольно высокая, там это все стоит веками и ничего с ним не происходит. У нас не так. Вот. Верни, верните камеру на вас, а мы не видим ее. То есть вы меня сейчас не видите? Все видно? Так, смотрите, видно меня? Так, видите? Да, не... так, подождите, а что-то у меня с камерой что-то случилось? Подождите. Я вроде ничего с ней не делал. Ну-ка. Смотрите, видно, не видно. Еще, Еще смотрю. Кто-то, кстати, микрофон включил, по-моему. Так, Татьяна и Ирина печатают. Так. А, ну, в общем, все видно. Супер. Эмаль по прочности, сколы, кажется не идеал. У меня такая кухня и появилась пара мелких точек и скол, при том, что нет детей и живёт... ага. Смотрите, здесь два могут быть варианта, что касается сколов на эмали. Первое, это плохо прогрунтовано, эмаль не пристала хорошо к МДФ, и даже от каких-то малейших вот этих повреждений появляются сколы. Это... Нехорошо. Сразу начнем. Да? То, есть, как, то есть, надо, чтобы ну, люди там прогрунтовали все хорошо, прошкурили, все хорошо и так далее. Второй вариант. А, любое абсолютное изделие можно испортить. Даже кварцевый агломерат, даже этот как он называется а, гранит. Его можно повредить. А, многие вещи мы можем повредить, даже и не замечая. Вот у меня часы, например, я их поцарапал. Я не знаю, как я их поцарапал. Вот. Ну, не помню. Так что. Здесь такая, то есть либо плохо сделано, либо просто случайно где то пнули. Все можно повредить. Эмаль можно, вот, ну, там подошел, я не знаю, каким-нибудь там чем-нибудь задел его и повредили. Стул перетаскивали, подвинули, повредили. Все, все абсолютно повреждается. Тут просто надо понимать. Но эстетически эмаль выглядит красиво, шпон тоже выглядит красиво, но как ну и заказчикам это тоже надо объяснять, что не надо там говорить, что ой эмаль это вот прям вообще такой материал, который не, да ну конечно нет. Взяли, поцарапали и показали. Видите, царапается на фасаде прямо ему. Сильно царапается. Ножом пройдете, еще сильнее будет царапать. То же самое с акриловым камнем. Все царапается. Резать только на доске. На разделочной доске не надо там. Кварцевый, у меня кварцевый агломерат, я могу рубить на нем там свинину топором. Нет, нельзя. Вот. То есть это некачественный производство. Возможно. То есть мне надо видеть фотографии того что у вас там скота для того чтобы примерно оценить И то я не смогу оценить пока я по большому счету туда не приду и не пойму что либо вы пнули его ногой ну там или или ткнули ножом либо это действительно скол от того что не ну не было прогрунтовано достаточно хорошо вот. свое мнение о матовых поверхностных кухонных фасадах или мебели сейчас такие популярны ну, да что тут сказать? То есть, вы сами понимаете, что э, вообще, ну, у нас мы же с вами, когда трогаем пальцами, пальцы у нас обычно всегда жирные, они никогда не сухие. Вот. И что на матовых остается, как бы, вот это, ну, этот жир, скажем так, что на глянцевых, все равно надо протирать их. Вот. Если мы их протираем, то они у нас выглядят красиво. Если мы не протираем, не ухаживаем за ними, то остаются ляпы. Э, и даже неизвестно, на чем больше видно. Если на Глянцевом засвеченном фасаде всегда сильнее видно ляпы. На матовом засвеченном фасаде, то есть, ну, может меньше быть видно, может больше. Поэтому очень условно. Я считаю, что все зависит от э, того, что нравится заказчику. Нравится матовый, пусть делает матовый. Вот матовый пример. Вот, кстати, вот так смотрю, вообще не видно. А вот так видно на нем э, вот эти ляпы. Ну, это вообще замарано. Тут не смотрите, это просто уже образцы такие за, запачканные. Вот. А, поэтому надо ориентироваться на заказчика. Нравится им матовый, пусть будет матовый. Нравится глянцевый, пусть будет глянцевый. Вот. А, давайте еще кое-что вам расскажу. Интересное. Напоследок. А, тем, кто дожил. А, так, там кто-то... У кого-то микрофон включен, поэтому микрофоны выключайте, проверяйте, чтобы их не было. Вот. Значит, а, что я вам хочу рассказать. Как проверить производителя. Самое важное. Как найти и как проверить производителя. Вот. То есть, для того, чтобы проверить производителя, необходимо сделать следующее. Первое. Попросить у него отзывы довольных клиентов. Отзывы довольных клиентов – это значит э, телефоны клиентов. Чтобы сказали, слушайте, а вот у вас ребята вот эти делали, как вам понравилось? О, они, ой, они обычно два месяца затянули. И так далее и так далее у производителей всегда очень большая проблема есть чаще всего у них кассовый разрыв большой то есть когда вы платите им деньги они перекрываются вашими деньгами делают другой заказ и ждут новый заказ чтобы сделать ваш заказ это практически постоянная проблема я вас об этом хочу предупредить и проблема это решается только таким образом что вы проверяете конкретно людей, то есть звоните, спрашивайте, а вот делали, то есть вам вот эти вот ребята, скажите отзыв о них, и вы услышите в 70%, когда вы ну, ищете реально производство, вы услышите негатив, 70 минимум, может быть даже 80%, потому что затягивают, делают плохо, некачественно и так далее. Ну, это статистика, понимаете. Вот. Второе, если вы нашли людей, которые, про которые говорят, да, ребята, в принципе, нормально справились, хорошо сделали, вот. но уточните, что конкретно они делали. Если они делали из ЛДСП, там, шкаф-купе, шкаф-купе, чтобы вы знали, он делается элементарно, Вот, ну, любой самый э, плохой монтажник может шкаф-купе смонтировать, там ничего сложного. Если они делали изделия из МДФ, это уже поинтереснее. То есть, молодцы, ребята, хорошо. Значит, если шпанированный там МДФ, крашеный МДФ, если в пленке, ну, ничего особенного, на самом деле. Там это тоже элементарщина. Вот. А если они делали изделия из массива, это, видимо, ну, то есть, и вам скажут хороший отзыв, это, ну, очень хорошо. Это значит, что человек еще и вовремя, в срок, все, это неплохо. Вот вы проверили, 2-3 человека позвонили, вам сказали, все, ребята молодцы, сделали качественно, меня все устраивает. Следующий этап. Когда вы заказываете, а вообще, кстати, этап, этапность производства, каким это образом делается. Смотрите, первое, что вы делаете, это вы делаете технические чертежи и согласовываете абсолютно все материалы, то есть образцы делаются. Вот все, что я вам показывал, вот это, потом вот это, вот это. Это все образцы материалов, которые мы делали для конкретных заказчиков. То есть мы прям показываем, что вот, ребята, у нас вот этот ваш стул, вот образец стула там мы делали. Вот, то есть он будет вот так выглядеть, конкретно вот так. Не как-то по-другому. Вот. Соответственно, вы запрашиваете образцы. Когда образцы согласованы, когда они согласованы, вы. То есть, но имейте в виду, что за образцы кто-то берет деньги, кто-то не берет деньги. То есть, ну, то есть, первый образец обычно бесплатно делают, второй, третий, пятый, десятый образец, они как бы платно делаются обычно. Обычно, но не всегда. Вот. А потом, согласовали образцы, взяли и что сделали? Забыл. А, чертежи, конечно. То есть, чаще всего вносится какая-то небольшая предоплата, либо, ну, если заказчик готов и доверяет, то вносится предоплата 70%. Это стандартно для индивидуальных мебельных производств. От 50 до 70% носится предоплата. На эти деньги производитель покупает материалы и оплачивает свои какие-то ну, расходы по изготовлению изделия. Вот. И начинают разрабатываться чертежи. В чертежах прописывается абсолютно все. Там должно быть все прописано. Вот чего-то нет, добавьте. Скажите, чтобы добавил производитель. Потому что если он не добавляет, и если, кстати, в чертежах не все прописано, это значит, что с производителем какая-то беда. Там должно быть все прописано, все размеры, все цвета, все фактуры, все там, поверхность матовая, глянцевая, там, полуглянцевая и так далее. Вот. Все должно быть прописано. Когда это все прописано, составляется спецификация на, ну, то есть на изделие, стоимость конкретная. То есть, когда вы согласовали чертежи, только тогда появляется конкретная стоимость. Конечно, предварительная стоимость у вас была, но конкретная появляется только после полностью согласованных образцов и чертежей. Далее запускается этап производства. Ну, замеры, конечно, делаются. Я не пропускаем этот да, момент. Это перед чертежами еще делаются замеры. То есть понимаете это? Замеры сделали, все пошло в производство. Произвели материал, ой, этот, эту штуку, и делается монтаж. Иногда постоплата берется перед монтажом иногда после монтажа там она может дробиться на 20 процентов 10 там ну разные условия как договорить все просто вам примеры привожу такие стандартные вот а, все и с... переехали смонтировали приняли если есть какие-то рекламации их, их исправили а, и все хорошо но что нужно сделать когда у вас длительный срок производства больше там двух недель например я очень рекомендую ну например месяц вам дает производитель я очень рекомендую через пару недель, а то и через недельку, приехать на производство и сказать, «Ребят, слушайте, а покажите, где мои материалы?» «Где вот то, что вы делаете конкретно для меня?» «Вот вы знаете, что у него должен быть бук для вас?» «Или знаете, что должен быть там, э, не знаю, ЛДСП какого-нибудь цвета там или что-то еще?» Вот, вы, слушайте, «Где материалы?» «Ну за неделю всяко можно материалы купить и привезти». «Если он этого не сделал, то что-то очень подозрительно». «Конечно, это все затраты, но поверьте мне, лучше съездить и потратить на это время чем через полтора месяца ни черта не получить и узнать что человек сделал ноги вот э -э такое бывает случается со мной такое было поэтому э -э что называется бережного Бог бережет. Съездите, проверьте, не поленитесь потратите время, ну или хотя бы попросите, чтобы он вам снял видео, что смотрите, вот это ваши материалы, вот из них уже начали пилиться изделия, вот видите, это ваш карниз, он похож на ваш, да, похож. Вот, соответственно, максимально подробные чертежи делает сам производитель, все правильно, да, именно так. То есть вы как дизайнер делаете ну предварительные чертежи, чтобы он понимал вообще, что там должно быть-то примерно и 3D. По 3D он уже сам по замерам и по 3D делает максимально подробные чертежи и согласовывает их с вами и с клиентом. Вот. Я вот сейчас говорю вам, рассказываю, ну то есть может клиент съездить, можете вы съездить, ну лучше все равно проверить. да? Как только вы проверили, посмотрели, поняли, что там все идет нормально, можете немножечко расслабиться, но все равно контролировать их и говорить, а когда у нас монтаж, а когда монтаж, а что у нас готово, а что не готово. Если много особенно изделий, то такой контроль он необходим. Поэтому, в общем-то, на этом, наверное, основные моменты я вам рассказал, как выбрать людей, как их проконтролировать. А, то есть на монтаж я тоже рекомендую на всякий случай приехать, ну так, потому что производитель может быть хороший, а монтажники могут быть как бы пьяные и все пропало. Вот, а, ну. Первый раз, когда работаете, проверьте это. То есть, все равно лучше понадеяться, не надеяться на людей, а, все-таки доверяй и проверяй. Да? Правильно, так вот. Э -э, так, что, так что, вот. Вопросы. Вопросы. Мы с вами записываем уже полтора часа. Я думаю, что э -э, основные моменты по мебели я рассказал. Я думаю, что теперь вы стали э -э, значительно подкованнее э -э, в мебели. И если какие-то вопросы есть, я готов ответить. Спасибо большое, спасибо вам, что вы здесь. Это здорово. Давайте я буквально парочку, там, минутку жду. Если какие-то вопросы еще есть, то я на них отвечу. Если вопросов нет, то будем закругляться. Понял? Вопросов, похоже, нет. Ну и слава богу. Значит, я осветил тему довольно. Чуть выше вопрос. Так, так, так, так. Секунду. Свое мнение о матовых поверхностях рассказал. Некачественное производство, сказал. амаль по прочности, да она не видим. Сейчас, секунду. Ой. Впрочем, до да, кухни, фасады, что лучше. Же... Про кухню рассказал, про фасады. А... Так, а что-то еще не рассказал. Можете там вопрос снова закинуть? Просто, может, я что-то пропустил? Максим... Максимально подробные чертежи делает сам производитель. Сказал, да, это он делает про матовый или глянцевый тоже сказал то есть как заказчику лучше так и так и так и хорошо а все тогда супер тогда я хочу поблагодарить вас за то, что вы потратили время на меня сегодня, за то, что вы меня слушали целых полтора часа, смотрели, внимали, задавали вопросы. Я благодарю вас за то, что вы интересуетесь этой темой, потому что я считаю, что люди, которые занимаются дизайном, они создают в мире красоту, гармонию и уют. А это значит, что мир становится лучше. И так как... И так как я сам хочу делать мир лучше, вот, то я очень надеюсь, что я рассказал вам нечто полезное, что поможет вам в дальнейшем правильно, правильно там, выбирать материалы какие-то для мебели, правильно выбирать производителей и оставлять людей довольными после того, как люди там, заказали мебель да, и сделали ее. Поэтому спасибо вам большое, спасибо за то, что интересуетесь этой темой, спасибо за то, что вы уделили мне время. На этом все. Всем пока. Пока. пока.